Только встав на голову можно увидеть мир Иногда в груди камней незаметно живет сапфир Иногда мы забываем о главном и уже не читаем знаки И тогда нас спешат спасать, но уже в атаке Как любая неудача, замаскированный нам урок чтобы ценить забытых богом немощных стариков, Чтобы мы вернулись к семьям впервые за столько лет, В этом есть какой-то замысел, разве нет? И может маски что нацепили, потому что безумно страшно, Нас вернут обратно в то, что и правда важно, Закрывая все кроме собственных зеркал души, нас научат в этом выборе не спешить И замедлиться на чуть-чуть И ответить на окончательные вопросы Научиться папам присти своим дочкам косы Мамам узнать дело жизни и это спаться Детям прекратить, нас таких бояться Всем прагматикам понять, что и самый стабильный тыл Иногда как треснет друг и разлетится в пыль И все планы твои, купленные билеты, забронированные столы На какой теперь они стороне луны? И на сидевших сетях, смотря, как рушатся идеальные валентинки, может кто-то прозреет и придет к своей половинке, спрятанной лишь у тебя внутри. Вот поистине, закрывай глаза и во всю смотри, и во всю смотри, и во всю смотри. Иллюзии, о духовной бюрократии Может мы начнем ценить Может мы начнем ценить простые человеческие объятия И устав мира иллюзий о духовной бюрократии Может мы начнем ценить Может мы начнем ценить? Ты е